Всем привет, дорогие друзья! С вами канал CryptoShark. В этом видео у нас будет небольшое обновление, точнее даже очень большое и крупное обновление по проекту Bitcoin Rodium. Как я говорил, что это крутой проект, хорошая очень цена, монетка майнится, так что майнерам тоже будет интересно ее поманить. Раньше у них был обмен через BISC приложение, скажем так, P2P, либо же был обмен, скажем так, с людьми просто на доверие. Сейчас они уже появились на бирже. То есть монета торгуется цена хорошая сейчас я покажу как это все можно будет свои монеты залить никуда на биржу какая биржа все ссылки будут в описании сейчас вам все подробно покажу как видите у нас есть на да, 5 монет на скажем так веб кошельке дальше мы заходим биржа называется system coin здесь регистрация ну, довольно таки простая пишите имя фамилию номер телефона заполняете адрес скажем так почту свою полностью вносите все свои данные и конечно же лучше всего будет это привязать телефон то есть привязывайте телефон и потом у вас все отлично чтобы не было потом никаких косяков там двухфакторной либо же там по e mail либо по sms потом подтверждение на вход в общем, я уже зарегистрировался. Регистрация очень простая. Кому надо, можете пройти верификацию, чтобы потом были хорошие объемы, большие торги. Нажимаем «Войти». Вводим код, скажем так, Google Аутентификации. Вот видите, да? Я ввожу код. Это у нас получается 148. А, не написалось. Сейчас все введем. 148. 530. Все, ввели. То есть у нас аккаунт уже как бы защищен. Уже все намного проще. Как видите, да, у нас монетка торгуется а, в паре только пока что с BTC. И, как видите, ордера на продажу довольно-таки хорошая. Высокая цена стоит. То есть, и ордера на покупку сейчас еще есть конечно цена занижена так как они вот-вот только появились да, видите, тут вообще маленький промежуток времени она, грубо говоря, появилась сегодня ну, сегодня утром поэтому, как нам все-таки сюда перевести свои монеты, нажимая кошелек выбираем допустим валюту, как она да, у меня уже есть биткоин родин да? вам просто надо будет либо создать кошелек либо а вот точнее что-либо, просто создать кошелек, нажмите потом create wallet и все, с этим у нас все просто. А, копируем отсюда свой кошелек, а, возвращаемся на сайт, а, вставляем сюда кошелек, пишем а, пароль, ну, сейчас я его впишу быстренько. И вводим количество монет а именно ну лично у меня это будет сейчас скажу сколько 5 монет нажимаем оплатить делаем перевод ждем сейчас у нас на быстренько все это сработает обработает довольно таки все просто работает поэтому с этим никаких проблем не будет Монеты приходят на биржу и вы можете свободно активно ими торговать, либо покупать монеты для холда, чтобы потом цена, как вы сами знаете, цена уже поднималась до да, 0-0, получается одной из сатошины. Все, отличная работа, как видите, да монеты уже отправлены. Все, у нас уже на балансе осталось копеечки какие-то, то есть статус пендинг в ожидании монета получается полетела уже теперь просто ждем когда у нас потом просто появится на кошельке нам отобразится здесь баланс и можно в принципе заходить и торговать как видите да монету активно покупает и по хорошей цене по 006 то есть если поставить допустим да только вот у меня пять монет то что у нас получается всего 0.03 биткоина а это хорошие деньги это Грубо говоря, 100 евро. Поэтому я же говорю, ребята, проект хороший, надежный. Тем более, есть уже биржа. Скоро будет дальнейшее обновление С этим проектом все отлично. А, поэтому, те, кто не верил, тебя стали в жопе, а нормальные пацаны, которые манили, покупали монету, когда она стоила по 0.001 BTC, да? А сейчас продают в 6 раз дороже, а то и продавали в 8 раз дороже. Почти там по 10 раз дороже получалось. Сами понимаете, сделали минимум, даже те, кто раньше слились, минимум x5, x7. Хорошие x сделали, на этом хорошо заработали. И так что давайте, мужики, поддержим видео подписочкой на канал, колокольчиком, лайком. Пишите свои вопросы в комментариях. А пока на этом все. Так что давайте всем удачи, всем профита, всем пока.